Кто здесь картина, но она здесь будет как бы светлее, потому что здесь будет больше свет. Че, Лег, собираемся? Это да, как здесь маленько, с точку точкой,